А, добрый вечер. В этом видеоуроке я покажу, как скорвертировать из ф, а, расширения FLV а, расширение mp4. А, для чего это нужно? В основном, ну, мне понадобилось, потому что я не смог а, добавить а, в Sony Vegas данное а, видео расширение FLV. Хотел... А, видео вот фЛВ. На него наложить звук. Потому что звук записывал на работе, у меня звука не было. Я записал звук, хотел наложить. Открыл зоне Vegas. Файл открыть. У меня его вот так не оби. Нажимаешь все файлы, выбираешь фЛВ. И он выдает ошибку. Самый легкий вариант. А, для меня пришел в голову это скорвертировать. Нашел программу утилиту FLV Extract, скачал ее, открываем, сюда просто переношу, так давайте повыше, вот этот файлик. И нажимаю старт. Он у меня вот загрузился. И давайте сравним их. А вот у нас Flv, поменьше окошечко сделаем и вот mp4 9 минут и здесь 9.15 15. то есть а, все получилось все быстренько мгновенно сконвертировалось а, видео в другое расширение и Sony Vegas его должен обнаружить вот как получается все у нас он обнаружил то есть делов то на 2 минуты а программка очень удобная. На этом видеорок а, я э, закончил. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Вступайте в мою группу. Задавайте вопросы. Буду рад очень помочь. И до скорых встреч.